всем здравствуйте видео про хозяйство как народ деревни живет приехал помочь управиться вот хозяйство вот такое барашки овечки потомство несут январь месяц телемесы курицы это, видимо, пелочка должна быть стильная. Идем дальше. Фронт работы смотреть. Накормить, почистить. И напоить. О, сейчас запотеет все, наверное. Так. Здесь тоже все, перестроение. Коза. С козленочком. Наверное, недавно родился. Так, это корова тоже. Должна потомство принести. Чего? Овечки, вы чего скажете? Так, там да, не знаю, видно, не видно. У меня очки запотели. Сколько там чего? Маленькие вроде тоже бегают. М -м -м. Так, там тоже коза. Там козлята. М -м -м. Да. М -м -м. Есть чем заняться есть это гром это гром по тяжеловозом до да гром ох ты вот такое еще табунчик барашков там козочки молоденькие ласточка подружка ворона Это пенсионер уже 17 год Я его застал еще маленьким Когда был сам маленький Обучал его Ну вернее, дядя обучал Я на нем пробовал Ты что, один что ли остался? Один, где-то я его пустил еще Вот еще Ну ладно, приступим Сейчас пока вода у нас идет, надо напоить На все хозяйство где-то ляг 10 наверное уйдет 12 воды Вот так вот тут вот, в деревне жить Да гром Ладно пошел я за водичкой Ну с одной сарайкой мы закончили Все надали Напоили Да Малыш или как тебя там зовут Будем следующую навозу маленько почистили, не только навоз это еще и удобрение в будущем. Вот так вот и молоко и мясо и телята, да? Не знаю, как тебя зовут. Ладно. Здесь на сегодня все следующую вот так вот у нас водопой происходит эти уже выдули лягу воды сейчас еще налью Вот так вот процесс идет, снова за водой. Это баран производитель. Как тебя зовут, не знаю. Часть Эдельбаевской этой должно быть замешана там самая малая. Так, ладно, время-то идет, у нас вода по расписанию через час отключат. Вот он здоровенный конь. Так, ну тут у нас с тоже заканчиваем. Ровно напилась. Тут им воды налил. Так, тебя еще отдельно надо да, напоить. И сейчас почищу. И сена сено будем им давать. Как тебе попасть-то? Так, а там тоже игненочек. Кушать хотите. А их все запотело, не знаю. Ну наверное, на этом и все. Коротенький такой денек в сокращенном виде с хозяйством управой. Кому будет интересно, если то еще могу подобных поснимать потом я здесь довольно часто бываю так что вот так вот тут Не знаю, как тебя там было. Всё, крутился. Ну все. Всех напоили. Сейчас вон ту часть сена перекидаю вот этим. И этот тюк раскручу. И в сарайку. Туда. Где козы. С овечками и с вигнятами, Ну и грому. Пусть будет запряженный. Вдруг завтра на нем надо будет сено или воду привезти. Ну вот так вот вот. Вот так вот и управляемся. Да? Ты тоже скоро потомство, что ли, принесешь? Это коза. Дойная. Там ласточка. Хорошая кобыла. На год старше моего ворона. Шестой год ей полтора раза, на здоровее. Ну, не в полтора, но больше моего, мой маленький. А вот этот как раз практически в два раза, наверное, крупнее. Ну ладно, всем пока. Надо доуправляться да, уже.